Примерно 25 лет. Тогда я решил перестать брать с собой на работу рюкзак. Я решил, что я буду выглядеть гораздо взрослее, если не буду таскаться с ранцем как какой-то школьник. Теперь мне, конечно, пришлось забыть о чтении в метро, ведь книги не помещаются в кармане. Я мог бы носить чемодан, но решил, что он не подходит тому, кто работает на фабрике. Слишком уж нарядно.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 это такие люди, которые не хотят уступать место. Они его занимали и тут же закрывали глаза. Большинство из них на самом деле вовсе не спали. Люди же, которые спят по-настоящему, вначале долго и вертятся. К тому же постоянно просыпаются от громких звуков или во время остановок. Притворщики же постоянно сидят с закрытыми глазами до тех пор, пока поезд не достигает их остановки. Были люди, которых я прозвал МП3-зависимыми.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 Когда я выходил, мои руки тряслись, как будто у меня была ломка. Что-то с этим человеком было не так, он, какой-нибудь маньяк, прикидывается тихони, а сам хранит дюжину отрезанных голов у себя в холодильнике, причем первая из них наверняка принадлежит его матери. Я начал часто бродить после работы, останавливаясь у киосков неподалеку от станции метро. Хотя я не собирался ничего покупать.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 Прежде, наблюдение за людьми было для меня всего лишь средством от скуки. Теперь же оно стало своего рода религией. Я теперь уже не мог войти в метро или автобус без того, чтобы осмотреть каждого и проверить, нет ли у него или у нее списка черт, которые я сам же составил. Обычная одежда без ярких тонов и этикеток, отсутствующее выражение лица,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 Сохраняя все то же, отстраненное выражение лица. Я стоял за углом и ждал. Старался выглядеть как можно более естественно. Через несколько минут подъехал очередной поезд. Он вошел внутрь и занял то же самое место. На тот момент мне не хватило смелости последовать за ним. Он никуда не ехал? Просто катался в метро до конца линии, а потом ехал обратно? Серьезно? Зачем ему это было нужно? Этот вопрос вообще не давал мне покоя. Я возвращался домой и думал об этом. Я чувствовал, что не оставлю все это, пока не узнаю. Что же, черт подери, происходит? Я был уверен, что за всем этим кроется что-то более зловещее. В этих странниках было что-то отталкивающее чужеродное.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 Я в последний раз ушел с работы. Был ли он солнечным? Наверное. Это ведь было лето. Я мог бы пройтись по городу, встретить каких-нибудь хороших девушек, мог зайти в какое-нибудь кафе, покурить и выпить чашечку капучино. Потом пройти домой и забыть к черту свою одержимость. Может быть, я бы даже смог найти себе новую работу и снова начать читать в метро и автобусах. Но... Вместо этого я стоял и ждал. Несколько поездов проехали мимо меня по объем линиям, но я оставался на не до тех пор, пока не увидел этого ублюдка в окне одного из вагонов. Я вошел в поезд и обнаружил, что по коже у меня больше не ползли мурашки, руки не тряслись, сердце не билось как раньше.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 Я хотел, чтобы он среагировал, чтобы заметил меня. Может быть, даже ударил. Но прекратил это свое состояние. Я не кричал. И мои молчаливые требования остались без ответа. И в первое, и во второе, и в десятое путешествие. До самой ночи мы вместе выходили на каждой конечной остановке и ждали. Я сидел рядом с ним на скамейке. Смотрел на него боковым зрением.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 Я знал, что сейчас я, возможно, получу ответы на все. Но, к сожалению, все обошлось несколько иначе. Поезд замедлял свой ход, и меня все больше охватывало волнение. Вагон пустел, и вскоре не осталось никого. Кроме нас, конечно. Поезд остановился. Последняя станция. Странник оставался неподвижным. Двери вагона были открыты. Я еще слышал шаги, особенно медбительных пассажиров, покидавших станцию. Вот в ту секунду я их ненавидел больше всех. Как оказалось, очень зря. Радио в поезде подавало гудки, чтобы напомнить какому-нибудь Соне, что мы достигли конечной остановки. Наконец я снова услышал шаги. Кондуктор, который проходил мимо поезда.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 Я слышал, как кондуктор проверил его, после чего поезд тронулся. Мы сделали петлю и остановились окончательно. В окнах я увидел другие поезда, стоявшие по обе стороны от нашего. И вот тогда он улыбнулся мне. Его губы лишь слегка скривились. Я бы не заметил этого, если бы не изучал его лицо так долго. Ну вот прибыли. Я хотел было ответить, но не смог. Мое горло совершенно пересохло. Меня наполнил дикий ужас. Казалось, будто вся эта подземная пещера обрушилась на меня. Я прокашлялся и смог наконец спросить приглушенным голосом, кто ты?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 и даже не замедлил ход. Я не видел его лица, но догадывался, что оно осталось все таким же безразличным к моим крикам. Я шел за ним, продолжая кричать, но вскоре понял, все это было бесполезно. Мы шли по платформе, пока не дошли до железнодорожного узба, затем свернули, наш путь освещался сверху, но я не видел, где он кончался. Езда, стоявшие вокруг нас, казались буквально бесконечными. Причем, многовато поездов для одного города. Даже для такого, как Нью-Йорк. Я точно не знаю, как долго мы шли. Раньше у меня были часы, но они сломались. В какой-то момент я достал свой мобильник, но в метро не было приема. И я увидел только надпись «Нет сигнала».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 И принялся взвешивать все за и против, чтобы врезать ему по лицу, и вдруг зажегся свет и поезд тронулся. Какого? Его лицо стало немного грустным, и он сказал: Ты больше никогда не вернешься. О чем ты? Не вернусь куда? Опять это молчание, отмороженный ублюдок.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 Я еле сдерживал крик, готовый вырваться из моей глотки. Мое сердце было готово разорваться на куски. Все мое тело было подобно натянутой гитарной струне. Голова кружилась. Про себя я повторял слова странника. «Сиди тихо, не привлекай их внимание. «Сиди тихо, не привлекай их внимание. «Сиди тихо»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 Хотя, мы явно выделялись среди них. Я был настолько напуган, что когда мы вернулись в депо, я расплакался. Я лежал на полу и рыдал. Странник же беспристрастно смотрел на меня. Когда я снова смог контролировать себя, я посмотрел на него с мольбой. «Верни меня домой! Пожалуйста!» «Не могу. Не знаю, который из этих поездов идет туда». Если такое здесь вообще есть. Он встал и вышел на платформу. Я тут же последовал за ним, но... Он повернулся и сказал... Думаю, ты уже достаточно находился за мной. Ярость, прежде подавленная страхом, снова закипела во мне. Я схватил его за плечи и закричал... Гребаный сукин сын, что ты натворил? Верни меня домой! Он... Не реагировал на меня и вскоре мой гнев просто ослаб. Пожалуйста, верни меня. Помоги мне вернуться домой. К сожалению, так не получится. Если мы останемся вместе, им будет проще нас заметить. Иди своей дорогой. Будь тихим и невзрачным. Тогда они будут думать, что ты один из них. Как ты мог так поступить со мной? Зачем? Извини. Но так было надо. Тебе тоже придется. Иногда бывает так, что застреваешь. Он смахнул мои руки со своих плеч и повернулся, чтобы идти. Я просто упал на колени, чувствуя себя слишком обессиленным, чтобы идти за ним. У железнодорожного узла он повернулся... Прости. И исчез. Еще долго я оставался на месте и просто плакал. Когда во мне не осталось ни слезинки, я свернулся калачиком и ненадолго заснул. Когда проснулся...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 по-настоящему испугался. Я хотел найти эскалатор, лестницу или что-нибудь подобное, но я не увидел ничего, кроме многочисленных отверстий в полу, в стенах и потолке. Они напоминали мне огромные пчелиные улей. Что делать, прыгнуть в одно из них? Все это казалось мне совершенно бессмысленным, пока кто-то не прошел мимо меня. Он парил над полом, а потом перелетел через меня. На секунду он нахмурил брови, но что-то явно помешало ему узнать во мне инородное существо. К сожалению, я не умел летать, а это, по всей видимости, было необходимо для нормальной жизни в этом странном мире. Ругаясь, я пошел назад в тоннель. Я был зол, растерянный голоден. Меня бросили на произвол судьбы, и если бы это был не ад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 Я врезался в какую-то женщину и упал на пол. Недолго думая, я произнес те же слова, которые сказал бы любой другой. Твою мать! Смотри по сторонам, сука тупая! Я осознал свою ошибку раньше нее. Ее глаза стали каким-то удивленными и растерянными. Когда же она заметила меня, они наполнились ужасом. Что очень иронично.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 Похоже, для ремонтников. Я вбежал внутрь на полной скорости и бежал, как ужаренный, пока окончательно не выдохся. Я оглянулся, тоннель был изогнутым, так что я не видел свет. Но меня никто не преследовал, это было хорошо. Однако, впрочем, это не означало, что я был готов идти назад. Я еще очень долго бродил в темноте. И, наконец, я подошел к небольшому отверстию в стене, я остановился передохнуть. Голод, усталость, отчаяние, они оставили меня совершенно опустошенным. Я был готов снова расплакаться. Я больше ничего не мог поделать. Я сел, опираясь в стену, и представил себя избивающим странника кувалдой. О, это было поистине божественное зрелище. Тогда оно...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 Я снова не стал ее отгонять. Мне было просто плевать, даже когда она прижалась к моей ноге. Потом мимо моего убежища проехал поезд. И в свете огней я увидел то, что принял за крысу. Оно было похоже на крысу, но оно также было похоже на паука. Если бы кто-то скрестил этих двух животных, наверняка получилось бы тварь столь же мерзко, как и та, что терлась в мою ногу. Я вскрикнул вскочил с пул и пнул ее, как футболист. Тварь ударилась в противоположную стену, и я смотрел на ее последнее дергание с превеликим удовольствием. Пока последний вагон таки не проехал, и снова наступила кромешная тьма. В темноте меня посетила ужасная мысль. Я пытался избавиться от нее, но я был чертовски голоден и не было никакой гарантии, что мне удастся найти какой-нибудь другой еды в этом месте. Единственным вариантом был крыса паук Я сдерживался как мог, но вскоре брезгливость уступила голоду. У меня была зажигалка, но развести костер было не на чем. Я снял мясо с костей и немного подержал его над пламенем. Однако это не сильно помогло. Вкус был отвратительным, еще отвратительнее, чем я себе представлял. С тех пор мне часто приходилось жрать достаточно странные вещи, но ничего поганее крыса-паука я не припомню. Вот так я и стал странником. Вначале мне очень трудно давалась та безликость, которая удавалось постоянно поддерживать остальным. Впрочем... Камень, брошенный в реку, через какое-то время потеряет все свои углы от ударов течения. Со мной случилось то же самое. Лишение, которое я переживал в параллельном мире, сгладили все мои черты. Я вышел из темноты тоннеля опустошенным, хладнокровным, таким же, как человек, который привел меня сюда. Однако это было не самым худшим. Худшее случилось позже, когда я застрял в первый раз. Странник предупреждал меня об этом, но я был не в том состоянии, чтобы внимательно к нему прислушаться. Однажды я приехал к концу линии, меня попросили покинуть поезд. Тот мир был одним из более-менее похожих на наш. Хотя местные жители были оранжевыми и горбатыми, в остальном они были вполне нормальными. Сперва я подумал, что кондуктор обращался к кому-то другому, но потом заметил, что кроме меня в вагоне никого не было.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 Не удалось мне вернуться и на следующую ночь. Я решил остаться здесь на какое-то время, хотя и понимал, что оно никогда не будет моим домом. Эти существа выглядели совсем как я, но их культура была совсем другой. Даже те миры, что похожи на наш, таили в себе опасность. В одном из таких миров мне пришлось усвоить, что жест, который обозначает для нас приветствие, для местных является ужасным оскорблением. Причем, настолько ужасным, что меня избили до полусмерти под одобрительные взгляды толпы. В любом случае, даже если бы я смог приспособиться к этому месту, я этого не хотел. Я хотел только одного – вернуться домой или, по крайней мере, найти того странника, который меня сюда затащил. Его бы я с удовольствием прикончил. В то время я не знал об еще одной опасности, подстерегавшей меня в этом мире –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 не замечаю никаких изменений со своим телом. Я бы и сам хотел верить в то, что с ней все хорошо, но очень в этом сомневаюсь, а еще больше сомневаюсь в том, что смогу вернуться. А теперь мое предупреждение. Вначале я был чем-то вроде Одиссея, мечтавшего вернуться в родную Итаку. Со временем я понял, что это не совсем точное сравнение. Я странствую не по морям, а по бесконечным туннелям лабиринта. Кто-то создал этот лабиринт и установил в нем свои правила, которым я вынужден неукоснительно следовать. Я стал скорее Одиссеем, чем Одиссеем. Но недавно я понял, что здесь я играю несколько иную роль. Даже если мне удастся вернуться домой, я не смогу вернуться к нормальной жизни. Пути назад нет, Жизнь странника захватила меня. И я уже никогда не прекращу свои скитания. Однако в этом лабиринте я играю вовсе не роль Тесея, а Минотавра. Однажды вы встретите меня в метро. Вы узнаете меня по немому, отрешенному взгляду, по отсутствию внешних признаков, багажа и тому подобному. Прошу вас, не следуйте за мной, идите прочь, забудьте обо мне, а если же вы все же решите идти за мной до конца линии, то я заранее прошу у вас прощения, ведь в этом случае у меня просто не будет выбора.